Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина, я онлайн-менеджер интернет-проекта «Энергия здоровья». И сегодня мы поговорим о работе в интернете, не выходя из дома, без продаж, с бесплатным обучением, в свободном графике, в сфере красоты и здоровья. Да, работа в интернет – это востребованное направление в плане трудоустройства, ежедневно, только в Яндекс.Поиске. 110 тысяч человек ищут словосочетание «работа в интернете». И наше предложение наверняка не первое среди тех, которые к вам поступали. А может быть, вы уже имеете опыт работы в интернете? Уже что-то пробовали? Ну, тогда вы точно знаете, что для работы в интернет просто необходим высокопрофессиональный сайт. Без высокопрофессионального сайта заработать в интернете сложно. Да, сайт можно создать и даже бесплатно, но это будет не профессиональный сайт. А мы, все участники интернет-проекта «Энергия здоровья», получаем сайт в подарок. А сколько же стоит профессиональный сайт, который мы получаем в подарок? Фирма секретов не разглашает, но средние цены в интернете варьируют от 500 до 2000 евро. Вы получите точно такой же сайт. Ссылочка под данным видео, как пример сайта, который вы будете иметь. В обратной связи лишь будут ваши данные. Вы его получите совершенно бесплатно. Сайт будет в области красоты и здоровья. Вообще интернет-проект в области красоты и здоровья это и похудение, и продукты питания, и поддержания иммунитета и жизненного тонуса, жизненных сил много-много-много-много всего интересного. А почему именно эта область? Потому что нет ничего важнее в жизни человека, чем его здоровье. Что же нужно сделать, чтобы получить сайт в подарок и начать зарабатывать в интернете? В области красоты и здоровья нужно просто стать участником нашего интернет-проекта. Вы пройдете три несложных шага. Несложную регистрацию, получите сайт, и вас совершенно бесплатно научат, как работать с сайтом и научат всем остальным этапам работы в интернете. Если вы обучаемый и усердный, то в сроке через 6-12 месяцев ваш доход достигнет 2000 долларов, а может быть и выше. А ваша работа приносит такой доход?